Так, look my, my smile, Какой красивый дом. Какой, красивый. <свят> Какой, <свят> красивый <свят> человек. Какой страшный, страшный человек. Какой страшный человек. Какой страшный человек. ты, ты кто? видел ты кто? Ты я кто? Же ты, ты кто? Я не знаю. Ты ты я живу в этом доме. Мне сказали, я живу в этом доме. Ты кто, вор? Вор в черном я костюме. Я живу в этом вор, доме. Что? Я хозяин в этой квартире. Ты что, Фигел? Это а мой модельский костюм. А я где живу? На Люди улице, на лавочке, он там. А, Нет, стой. Я Твоя комната живу, внизу, вот тут. Так. А я не знаю, я просто помню каких-то странных Адриан. людей в колоннских костюмах. Вот здесь. Они mm. что-то. У меня вот эта штука как-то, я вот с этой штукой смотри, и взял. Вы. А okay. понятно. Okay. Okay. Окей, она... okay, а okay, Адриан. Сидишь? Чё ты орет громко? Повес. Сейчас ты по орёшь, башке, да? Кто там орет? Вот вот это, держи женщину. Ну и ладно на неё что Ну Чубакабра. Вот она, я ее помню. Вот это она, это вот это она меня это Она тебя Покажи. держала? Вот. А это, это просто маска Гринча. Чего не страшно, ты такие, погоди. А где моя комната? внизу а, а пароль а я пароль? что знаю? Я не знаю Давай пароль. же комната не. Славочки. Не знаю, что за дура я твоя самая. мама. Я вас первый раз, конечно, вижу, но вот эту дуру я уже видел. Я как твоя мама. Я уже но я сейчас тебя вылечу. Это не твоя да, мама. Да. Я ты... твоя мама. Ты где? Куда ушел сынок? Санты, да. ты жопа, фиолетовая, ты не мама его. Дикий, давай. Что с тобой? Олег, очевидно. Подожди. отсюда. Ди Олег, подожди, кот... Олег. Привет. Чего ты тут делаешь? Кто а ты кто такой? Я леди я ночь. Лединочь, что ты видела? Она Почему? так спустилась красиво. А я не знаю. Что такое? ты кто такой вообще? Что ты за чпакабр? Пока. <связывая> я не знаю, откуда у меня есть ночь. вот эта штука. Что, у, у меня есть вот такая хорошая штука. <связывая> я могу ну проходить. Ну-ка дай мне На ее. Ладно, Нет. Посмотреть. Нет. Все, пока. <связывая> Ладно, ее убить меня стены. Я еще не разобрался, как с ним пользоваться. Хотя привыкаю. Так, не ладно, пойду. я пойду. Так, ты где? А где же темная пава ваша? А ты еще, наверное, с ней не знаком? Так она так, знаком, Ты знаешь, за темная пава? Откуда так, я знаю? С... А, ну ты ты Вы злодеи, которые бесполезны. И даже она намного сильнее вас. Что ты, что темный. А, а, давай. Да ё-ё, как я тебя не... недолюбливаю. Ладно, ну, ничего страшного. Так, да что это такое? Лая, альянс. О, прикольно. Какие-то хорошие фишки. Олег, а я ничего не помню. А? Пойду к доктору скажу. Так, О, мне не кажется, надо. Хотелось бы мне какие-то новые скидки. Ну ладненько. Где больница? А Николю, да. меня зовут Олег, фамилия Ку О, привет. А ты кто? Ты че? Чё? Черный кот дорогу перешел все. Мне теперь точно не повезет. Мне точно не повезет, когда черный кот дорогу перед собой мандаринку. Где могли? Где больница? Вон там больница, да? Мондаринку ма... давинулся ей. Это если моя статуя. Ой, это какая-то супер кота. На... Я знаю то, что плакдал около до там поэтому... Надо супер кота. Иди, сюда еще тебе надо пойти. Ладно, подумаю, посмотрю. Так. Это э, под именем mm -hmm. жопа такая, она себе у меня волнок. Ну ты ей Да, да, да? Сом... иди ко мне. Ну, так, я не могу, Ты я не могу подняться. Сюда иди. Тётика, тебя зовут эм, Мэджин, Мэджин Клевер. Вот. Что делать? Уничтожь черепаху. А -а -а. Нужно снова повторить. Нет. Так, хорошо, Мэджин Клевер. Так. Приветик. Ты привет. Добрый, плохой? Хороший. Дай твою руку. Я вот. не знаю. Сюда иди, уничтожь Он его. Не... Ты нет. что, Мэджин Клевер? А что делать? Ну привет, делать, да? мои хорошие. давно Ой. я шла это... вам соскучилась. Мэджин, ага, вот Мэджин клевер. клевер, это кто? Это а, злая обладателя ко мне полина? Я злая. темная пава. Да хоть Фиона, я не помню, кто а, погоди, а темная а... пава. Это последнее, что я слышал. Спасибо. Точно, о, я опа. вот у тебя как раз таки вот эту штуку съезжу. ну ладно. О, ну, у тебя какую? Собака, иди а -а -а. сюда, бегом. Вот это вот. Дай мне без разницы. Мандаринку. Ладненько. Ладненько. Надо что-то думать. Выдумать уменьшить. Уничтожь мне? его. Что мои силы делают люди, кто-то уничтожит. Да иди сюда. Уничтожь, Господи, уничтожь а -а -а. этого Кливера поганого. Да я могу уничтожить всех. Всяких а ты кто? Это... Ладно, я знаю а кто ты. Разница? Потому что ты, да, я да, знаю да. даже где ваша логово, ты от меня ничего О, не скроешь. Да, да ты ду, да. собака интересно, я где-то еще. Это мальчик. Интересно. Черепаха, сюда иди. Давай. Собака, ты что? Взляв я тебя кутирузубец уже видел. Интересно. Дав тебя мог. Теперь ты подчиняешься мне. Я не понимаю, Конечно. где ты кутирузубец видел? Так, ну, со мной. Все, ну, я ничего себе, ты Что ты, как тебя зовут? Волу. Волу. Замок. Волупа снятие Снять я мог. <смех> Ух ты, я ничего себе. А? Я снялась. Клик. Тебя мог. Перепаха с... не... сюда иди. что-то это не нравится. Ты что делаешь? Я могу снимать амоки твои. Ладно. Могу... И зачем? зачем тебе эти бесполезности? Нам нужны только два. Три что мне сейчас их ждать? Ну в них. Сперва, и потом этих двоих. Уничтожить. Смысл это забирать? Надо, если сосредотачиваться сразу найти. Ну, я могу. Смотри, как я могу. Меня? Вы что О, Я а, а Помогите! Да, без... а, а, получай. А, получай! получай, получай! Уничтожай его. Куда нет, не а, спаси Раз... меня. Отдавайте, отдавайте Вперед, мои мультиклоны, а атакуйте, а... так, Ладно, извините. рассекретили Ой. меня. Ты, дебил, ты, ты чем с моими мультиклонами сражаешься? Я за тебя, дура. А, перестань же. Подожди. Вселяю мок в черепаху. А. Да ты... Я не, с... не сразу не понял. Тебя мог. Барда, так, не мог. Сюда иди, черепаха, куда ты пошла. Я не понимаю. Ты, чё, все ты в что, все равно его мог? Тогда. да. Я да, черепаху вообще отпустил, черепаху беду. Снять я мог лететь отсюда. Так, идите сюда, у меня есть план. Еще Ай. Где ты я Советую вам отойти. Где-то тебя отведут ты. Что тебя затолест? Мы все... Все отошли отсюда. Это малышный ты такой никогда не получишь. Хорошо. Угадал. Итак, мы... Они нам не помешают, если только Суперкот ничего не сделает. Придумаем новый, новый, новый план. Так как у вас планы никчемные, а у меня планы идеальные, я чуть что не... что жалела? За... Ты ничего не Почему? Сели, попутала? Почему? А вы не слышали на днях? в Тёмная пава вселилась в... Одно... В... Я не помню в кого. У него были талисманы Леди Баг, вся шкатулка, а также талисман Суперкота. И Нет, не слышали? Я не соединила и стала Тёмный Бакнуар да плевать, стала. Я большой. могла ты загадать любое желание проиграла, Аккуратно, Суперкот спустился, я не второй поиграла. шанс Суперкот спустился, когда Второй шанс Это бесполезно, я создам четырехслойную защиту И Суперкот ничего а пока не знает она издевается надо мной. Блин, суп... собака, собака да. тоже может использовать свою силу и mm -hmm. пройти сюда. Но она может только один, один блок использовать. Да. Ну смотри, Хотя она сверху нет. возьмет и все, и прыгнет нам. Ладно, а придумываем новый-новый план. Буду придумывать она я, делает. так как у вас планы ужасные. Зато она салисманов больше. Зато да, да, я намного могущественнее вас. Как много... вам идея? Посмотрите, денег нету ни у кого из Кстати. защиты, можно парализовать с котиком. Да. Кстати, ты... Я могу использовать твои талисманы, между прочим. Ну, главное, что не мои. С помощью моего синтимонстра. Ну, поскоро и твои. <laughs> э, ладно. Так, ваши планы какие? Предлагай план. Ты... Предлагаю план. Предлагаю план парализовать кота, забрать его кольцо, а потом дождаться мистера Бага, использовать силу кольца кота Нуара и, и забрать камень через созидание. Ужасный план. Хорошо, Объясняю, что... почему. Sorry. Объясняю, а, почему этот план убыл. Э, они не слышат ничего, они же ничего не слышат. Нет, это да, из изоляция. Прям, Чувствую, тут шумоподавление. Да. изоляция стоит. Блин. Они, они видя... могут что-то что там так слышать, если ближе могут подходить. Если прям впритык вот так вот будут слышать, то да, услышать что-то. Итак, скажу, почему план ужасный. Вы все думаете так, да? План просто ужасный. Объясняю, почему во первых мы используем веном на этом есть еще э, собака и карапас карапас использует щит на суперкоте вы туда можете с помощью дракона ветра Ветр, тра-та-та ла-ла-ла собака не такая простая она может задеть твой талисман либо еще что-то из-под тяжка и просто используйте опорт. и твой талисман упадет либо другой поворот э, сюжетный поворот придет мистер Бак используй свой супер шанс и снова мы прострём, и проиграем. Как бы. Ну так давай, предлагай ты, раз ты такая Так, умная. дальше, ты твой план. У меня план примерно тот же самый, только со вторым шансом. Вторым и шанс. С миражом. Мираж, Мираж они просто рассеят с помощью... Ну Мы всего. создадим тысячи наших клонов с помощью... Да, соз... они... да, да. Они, да. Нас... они просто используют... Э -э Свечащийся предмет, от которого Мираж э, ну, не нет знаю. А это да И насчет второго шанса тоже не поможет Потому что мистер Бак пойдет И использует супер... второй шанс он увидит, он увидит как, где и когда э, Они тебя схватят, используют веном И капец тебе Давай предлагай тогда, если у тебя планы еще лучше. У меня план намного гениальный. Ну так и предлагай быстрей. Не умничай, и на меня не ориент. Я все вседу сейчас тебя мог и. уже здесь, а не у меня. Я, час, час, я, мог, я пи... сейчас столько сантиметров, да? что. Ты жить. Да, Тебе нет, будет план. жить плохо в этом, на этом свете. И лишь бы не было ужасно. Грустно, одиноко. Ты ч? И посмотри, я костюмчик себе поменял. Видно по тебе сразу. Ладно. Так, все, мой план. Слушай, мой гениальный план. Мы не трогаем этих балбесов. Но эм. с помощью моего синтимонстра мы создадим трех пчел. Эти пчелы используют веном на этих троих, они ничего нам не сделают. Также. Мы создадим, кто-то из вас создаст. Блин, вы не сможете создать больше одного, у вас сил мало. Ладно, ну ладно, моих, создадите. Моих достаточно ладно, не переживайте. Создадите трясните монстра, их, этих супергероев. И сделаем вид что мистер Бак. Ой, да, мы победили! Ла-ла-ла. Мистер Бак пойдет куда-нибудь. Ты сзади. С помощью о, о, своего талисмана о, о, Орика используешь невидимость. Подойдешь и объединишь с пчелой. Подойдешь, используешь веном. Так как сейчас у мистера Бага нет защиты, потому что я ее сломал. Потому что я ее сломала. У мистера Бага сейчас нет защиты, поэтому на нем веном сработает. Ты используешь веном. И мы спокойно забираем Сережки и уезжаем жить это в Что? Ну, план, в принципе, неплохой. Что? Мы три злодея, которые хотим получить камень созидания, камень разрушения. Как ну да. Смотри. еще один пла... Я слияю талисманы. Я могу стать кем хочу. Я слияю талисманы. И... Стану Бакнуар. Щелкну пальцами. С... Нет. С... Бакнуар. И с помощью... Багнуар я могу еще создать. Я могу любое желание, хоть сколько. Я создам еще больше. Создам, раз, два, четыре, э, два талисмана Леди Баг и два суперкота. Каждый из нас может стать бакнуарами и либо с, и, с, загадать желание. Я гений, гениально. Да, но если будет несколько желаний, то возможно они помешают друг другу. В другое измерение пойдем. Мы потом найдем хранителя шкатулки, заберем камень, чудес. а да потом ты, мы как пойдем как в... в храм. Ну, все, план идеальный, ничего не Мы слышали. пойдем я в храм. Мы пойдем в храм и заберем все шкатулки, которые там есть. А я с помощью своих синтезон уже знаю, какие там есть. Нет, мы сможем, мы можем, получается, ты можешь, получается, создать не талисман или дебага суперкота, а сразу же шкатулки. Целые. Да. Это будет даже лучше. Мы видим. Отлично моего нового костюма. Либо я могу создать с помощью слияния свою шкатулку. Да, самую силу. если с один плаги можно любое желание. Я создам свою шкатулку Какую-нибудь шкатулку Маюры Павы, шкатулка Пава. И там будут еще сильнее талисманы, чем у мистера Бага и Супер, когда слияние. Самая сильная шкатулка. Потому будет. что сам, это сейчас, которая находится шкатулка у мистера Бага, является самой сильной, потому что там есть плаг Тики. Но если соединить плаги Тики и объединить и создать свою собственную шкатулку, то будет намного сильнее к вами, и намного сильнее талисманы. Они уже тут всю ночь стояли, наждали. Мне кажется, да они слишком пупсичные, пупсики. Они думают, что они победят. Mm. Так что надо думать по-другому. Ваши планы, почему вы всегда прибыли? Потому что ваши планы всегда сходятся, и это плохо. <связать> Можно Давай. расходиться. Расходимся все по своим позициям. Да, мы, мы проиграли эту битву. На эту... Мы проиграли. Встретимся так завтра, шаги. начнем завтра. Потому что Хорошо. сегодня все, нам не надо, надо подготовиться. Не надо подготовиться на завтра. Детрансформация. Ешкорова. Ты что тут делаешь? Куда да. ходили, что делали? Да ничего особого не было. Обычный день, да, проиграли. Ладно буду сидеть. Так. Боже. Ой, Привет. Ты кто? Ты кто? А, а ты, тебя я сегодня видел, но я не помню, как тебя зовут, Пан. А, ну да, да. Давай, пока. Посмотри, в какой у меня красивая цепочка. Я сегодня с какой-то через этой цепочкой с какой-то теткой зеленой разговаривала. У меня, хорошо, в, на... в, кольце... в кольце было сказано действие пару. Подойти. По какому-то статуе тыкнуть, выбрать какую-то девушку, тут э, какая-то вялая клевера. Но я с какой-то разговаривал, она мне ничем не Пойду дальше в музей. Понятно. Только... Не подслушивай. Я, я потерял музей. Я потерял музей. Так, а я уже был. Да, я был там уже, уже пришел. А, да. Ну был. Погоди, как ты мог быть там? Я помню твой это вот эти вот фразочки, прям фразочка была. Вот я помню. Вот меня я вот слышал где-то голос похожий. Где же я тебя слышала? Нигде. Где же я слышал, погоди. Ладно, мне пора. Ух. Пока. Подвал. Подвалыш. Алек, ты куда? Что делаешь? Ты, ты подбалыш, как туда нашел туда? ты нашел нычку? Даже зюдиповляш. Че тебе надо? Ты не Есть, не да, слышно. Отведи меня в музей. Отведи меня в музей. Ну, меня в музей нет, пойдем все. Пока мне пора. Дойди. Да, я. Знаешь, да мне тоже пора. Ну все, пока. Я... Пока. Все, пока. Чувствуем, что с ним? Он такой странный. Ладно. Пойду отдохну. А то на сегодня хватит. Оглюков.